Так, уроки я сделал уже. М -м. Так, и всем привет! Вы на телеканале Тыков КТВ. Сегодня я снимаю э -э -э сериал, который называется "Семья". Давайте продолжать. Так, так, так, так, так. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, сколько время, мам. Да, доченька, сюда. Да, сколько время? Четыре. Четыре? Мне уже надо зверей принести. А, иди. А -а -а -а. Это странно. Через час. Идите, хорошие, идите, идите. Вот, мама, посмотри, Мяу. -ка взглянуть. Какая красивая кошка. Как ее зовут? Я ее называла Царапка. Ей давалось именно Ц. Царапка. Мило. А ему? Ему? Ну, я не знаю. Ему давали. Ему очень не давали букву, а я попросила букву. Ладно. Джек. Она привела это... Как там зовут этого? Зверей. Звёлей, ура! Ой, какой песик! Я такого живого не видела! Ой, какой милашка! Ой, хороший какой! Как же его назвать? Как хочешь. М -м -м. Если у меня Элис, то назову я его Майк. Тебе нравится? Майк, идем ко мне! Элис, Элис, Элис. Не нападай на него, Элис. Он добрый. Ну вот, видите, вы подружились. У вас у каждого будет отдельная лежанка. Я у зеркала поставила свою, положила свою расческу, так что ты будешь тут спать. Да, она немного злая. Ты тут спи. Как бы тебя назвать? Ой, я тебя уже назвал. Ну, как бы тебя ласку, то есть назвать. И я ее назову, э, я зову ее Эли, э, Элька. Ой, то есть это, Энь, Энька. Hello. Да, да, и тебе не нравится эта Энька? Hello. От тебя как? Майк. Майки. Тебе нравится? Майки. Ой, он такой добрый. Майки хорошие. Так, посмотрим, умеешь ли ты играть. Дочень, ну что тебе нравится, твоя кошка царапка, да? Пойду я познакомлюсь с Лео, он будет шокирован. Лео, смотри, это царапка. Мяу. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, она хорошая. Мяу, мяу. Да-да-да-да-да, очень хорошая. Она будет тут спать. Не бойся, вы с ней подружитесь. Ну вот, уже подружились, молодцы. Все, левый иди к себе. Какая хорошая кошечка. Так, ну ладно. Я пока тебе корм дам, вот, держи. Я совсем заборотила тебя моя Элис покормить и тебя мой майк Ой, все все молодец мой покушал мама мама да дочь мам чего ты меня звала я это тебе хотела сказать купишь мне пони ты издеваешься, у тебя прекрасная собака, зачем тебе пони? Ну, мама, хочу пони не себе. Нет. Может быть, я куплю для пони мячик какой-нибудь. Мама, я вроде сказала купить пони. А я сказала, нет. Все, марш. В комнату и сиди там. <связывая> Ди -ди -ди -ди". Так, это что такое? Вагал! И поня, я тебя не куплю. <ara> вот ты, чувак, <чубьяк>, ишь. <смех> ау, ау, все, хватит. Все, сиди в, угле, в углу. Э, час, час, все. Я пошла. Царапка хорошая. Рысь Моих пони. Лев, какой ты невоспитанный царапка. Научила манерам. Кто хочет со мной на диване полежать? Ой, Мяу. вы что-то не так подождите, какой лежать на диване? Мне надо уроки делать. Так, вы пока лежите, а я пойду пока уроки буду делать. Мяу. Так, так, что же мне там задали? Прошло 4, ой, прошло два часа. Так, все, я все сделала, вы тут уже, видно, лежите. Так, так, так, так. пойду маме э, попрошу, э, ой, что, мам? Да, да. Дочь что-то меня что-то просила. Да? А, да, мам. Я э, вчера, когда ходила в школу, вот сегодня я ходила в школу, мне подруга предложила поехать с ней погулять по Красной площади. Можно я поеду? Одна. С ее старшим братом, ему 22 года. Ну, ладно. Хорошо. Вот а ты вас купаешь? Не знаю, но я хочу в субботу где-то когда-то. Ну, мы решим. Ладно, надо бы поговорить с родителями. А кто это? А это как его зовут? Как Вспомнил. Это предложила Ника. Ника? Да, Ника. М -м. Ну, хорошо. Ладно, иди. Я поговорю с мамой Ники. А она какая фамилия а, это Кольцево, Кольцево, ясно, хорошо, ладно, беги, та-та-та-там, та-там, та-там, пойду, но ну, так, все, уходите, да-да-да, лел и царапка, все, уходите, уходите, мне надо в компьютере полазить, все. Так, какая шкукотина. Вроде есть пони и собаки. Пойдем, мам, мам. Да, дочь, пони, тебе сразу говорю, не куплю. Мам, давай ты мне купишь какую-нибудь игрушку для собак, а то мне скучно с ними играть. Ладно, ладно, завтра пойдем. Ура! Слышите, я куплю игрушки. Ва-ва. А пока... Пока посплю немножко. И всем пока. Вы были на телеканале Ты, ты Капка Твоя. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока.